Вы давно в поиске? А? Давно в поиске. 24 года. 24 года. А, сейчас как, какое состояние? В подробностях. Ну, опишите, что происходит. такой. Ну, физически очень плохо, конечно. Тошнота такое. В общем, ничего охота, ничего, ничего неинтересно, и искать неинтересно стало, и вообще про это слышать даже тошно уже, тошнит, и про я есть, и про все-все-все, сатсанги я не могу. Я вчера смотрела вашу онлайн-встречу, конечно, как-то вот, когда посмотришь полегче, как-то думаешь, ну, тут то уже у кого-то такие, такие же проблемы, там, типа, хуже бывает, но... Uh -huh. Я даже не считаю это проблемой, я просто не могу понять, что вообще делать, не могу мне опереться не на что совершенно. Я просто провалилась куда-то, и, вот... как... и само физическое состояние такое очень такое просто как будто прямо вот умираешь, вот, самом деле и... и не страшно даже просто думаешь, ну хорошо даже если родители там настоящий, там тоже я Но я понимаю, как ему будет тяжело Допустим, это все пережить мне, мне тело жалко, например Тоже бросать, потому что Я столько, столько лет прожила в таком ну, Как бы сказать, можно аду У меня очень тяжелая Такая жизнь была, я не буду описывать Очень много было страхов, ужасов Таких, что неописуемо Поэтому я начала сначала искать В общем-то Наверное, Бога Впервые я к Богу обратилась, когда я умирать начала, это было 24 года мне, и потом начался мой поиск, начиная с Норбекова, там всех-всех-всех-всех, ну и как у всех, там как у всех, потом вот, ну и лет пять я как назад начала слушаться отцанги Артура, и вот и потом из-за идеи просветления зацепилась, я прям точно знаю почему, потому что я очень хотела избавиться от страданий. Не само вот это вот там, чтобы я там как бы это вот честно абсолютно, чтобы там я ага, вот я теперь все свои проблемы решу там. У меня было, конечно, где-то такое честно внутри, вот это чувство решить свои материальные проблемы. У меня до сих пор я не замужем, растет ребенок, он не совсем здоров, взрослый уже парень, не жена. Ну, в общем, если так по жизни смотреть, то. Проблемы у меня и с семьей, и совсем на свете были, как бы там, я, так, я не считаю сейчас это проблемами. Я смотрю на это спокойно очень, я смирилась с этим, я понимаю, почему так происходило. Единственное, что, почему я начала искать просветление, ну, якобы просветление, чтобы избавиться вот от этих душевных, внутренних страданий. Я очень много прорабатывала всего. Прощение, Это все уже позади, все пройденные этапы с Луизой Хеей, с Луилой и потом много-много всего вот, всего тренингов. И в каком-то там периоде я была на симоронии, даже там и летала, и у меня все получалось, в общем, всего-всего, что есть на свете, но я все попробовала. Всех мастеров... Ну, какие только там есть, я все всех перебрала. Очень долго Артура Ситу слушала, но потом, где-то через несколько лет, вот, 3-4 года прошло, я поняла, что А вот мы не там. Mm -hmm. Вот. А нынче вот как бы начала слушать вас. И поняла, что там вот зерно, зерно того, что является действительно истиной, то, что выведет. Я это почувствовала. Но вот и в какой-то период, когда я начала... Смотреть на себя, вот это все, как бы, внимание. Я вопросы задавал много уже вопросов стал что такое внимание, как это все вот устроено. Потому что в основном, если ты, я ну, я, я продвинулась, конечно, в каком-то там понимании, но э, не было вот этого вот настоящего, как вот есть вот яблони, яблочки вот. Яблочек не было вот этих вот. Я не могла там найти, куда опереться, начала, как понять вообще, что он доносит, как философию я воспринимать начала. И это уже бла-бла-бла-бла, бла и все, все, все, все, и ничего. И вот когда я ваши социологи начала слушать, вот первое время, конечно, у меня такой слет был, да, все, правда, я...". у меня сошлось то, что внутри чувствовалось, снаружи тоже сошлось. Вот ваши слова, и то, что внутри сошлось, сложилось все. Такое стройное какое-то такое ну, понимание стройное осознавание а почему я перестала искать потому что ничего не получается куда бы я ни пыталась посмотреть все пусто везде это получается Но нет этого то что я еще вот этого а -а -а -а! щелкнула говорят все что-то должно щелкнуть что-то должно это. Произойти такое. Нет, я не жду фейерверков, я тоже это слышала, и очень хорошая ученица, я даже записывала. Там вау, такого тоже не жду. Единственное, что у меня может было после одного вашего сацанга, я вышла и пасмурный день в землю подсвечивала. Вот это было чудо для меня. Я такая думаю, что это такое интересное. Так, ну и опять же, я не стала опять подать в эйфорию, думаю, ну и это пройдет. Ну, да, и правда прошло не что не стараюсь не хвататься вот и в данный момент, конечно, вот валилось вот в это вот, вот не знаю даже как физическое тело очень колбасит мозги такие как клейные такие вот ну они трясутся как будто жидкие стали и тошнит все время и все уже я не могу никакую информацию воспринимать ни о чем об этом вот это как раз самое лучшее что может произойти у ищущего Но... просто мозг смотри неправильно описывает вот это состояние когда ни на что опереться и везде пустота это истинная то искомое которую мозг так боится он попадает в абсолютное обнуление. У него происходит сейчас процесс, он выплевывает все, что было собрано за эти года, как знание извне, для того, чтобы изнутри уже раскрылась истинная. Поэтому и на телеске естественный процесс тошноты, потому что распадаются очень многие... Ментальные скрытые конструкции, нейронные связи обну, обнуляются. И э, тошнота – это нормальное явление. Это просто нужно все в осознавании видеть, что происходит, не бояться этого. Потому что в вашем случае уже ищущий, он просто обнулился. И вот эта вот вся жесткая ментальная конструкция, ищущая, которая была, она просто сейчас выплевывается. Поэтому этого не надо бояться. Это наоборот... Э, очень хорошее явление в данном случае О, мозг просто уже он то есть вы смотрите везде и обнаруживаете пустоту ну, нет я предмет это вижу но ну, что, как бы... ощущение внутреннего вот внутреннее это то есть предметы они будут это никуда да. ничего не исчезнет но вот это внутреннее глубинное да. переживание когда обнуляется вообще по настоящему Uh, Все, вот уже произошло uh, такое uh, созревание. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и здесь необходимо вот просто uh, не вестись и ничего не искать. И нечего искать тоже Я это, уже как-то и пытаюсь там Кто я, где я Это, это уже все, в данном вашем случае работает, Уже не ничего не работает Потому что даже вот это, оно все уже сейчас будет выплевываться Я думаю, ну, надо же столько лет искала, и искать теперь, оказывается, нечего и незачем. И ничего и не найдено. Ну ж как же так? Вот вопрос, -то, в общем-то, даже единственный какой у меня. Как же так? Искала, искала, откуда на... начинала, туда и вернула. С той точки, откуда шла, туда в ту точку и пришла. Кстати, там было пусто, ничего. И сюда пришла опять тоже в Семь кругов ада прошла и вернулась тоже ну. Вот. И вот здесь теперь важно не вестись на блутавне ума, не жалеть о том, что было пройдено, потому что мозг может зацепиться за сожаление, типа вот такой долгий путь и все такое. Нет, все было на своем месте. Каждый мастер был на своем месте, каждая книжка была вовремя. Сейчас просто такой момент именно абсолютного обнуления и выплевывания всего того, что было набрано. Здесь он просто неправильно описывает, опираясь на какой-то прошлый опыт. Все равно там очень тонко еще есть идея как бы какого-либо состояния найти. А вот оно, вот она пустотность. И он этого пугается, и, соответственно, на, на телеске тоже про, происходит процесс. Поэтому в зависимости от двух-трех недель до двух-трех месяцев у, у, у каждого по-разному. Так, значит, да? Да. Почему-то вот не радостно совсем. Вот э, это, по, а потому нет. что а, вот эта радость, которая была а, эмоциональная, она обнуляется. То, чем вы являетесь, это нейтрал. И вот если глубже а, ну, что-то прерывается немножко связь сейчас. Угу. И а, вот этот абсолютный нейтрал, он непривычен, но это именно то истинное, куда вообще устремлено внимание. Нужно делать вообще. Еще раз. Ничего не нужно делать вообще, да, не нужно ничего делать. Нет. Я просто не могу себе место даже найти, даже лежать я не могу. Ничего не знаю. Как я хожу, как вот как дурочка из угла в угол, не понимаю, что происходит, вот. Мне ничего не с нужно. Э смотри, вот ага. в данном случае все внимание на осознавание, то есть у тебя уже просто созерцательность включается, наблюдение, это глубже глубже процесс происходит. Просто все в наблюдении, ничего не описываешь. Из прошлого не накладываешь. То есть никакая причина, следственная связь абсолютно сейчас работать не будет. А это нужно просто пережить. Ничего с этим не делать. И просто выдыхай и расслабляйся. То есть глубинно почувствуй. Ты уже вот прям... А ты внутри себя уже отдыхаешь, просто мозг, он неправильно описывает. Он привык все время что-то делать, всегда быть загнанным, все время в каких-то а, таких жестких страдальческих концепциях. А сейчас идет расслабление, и он неправильно интерпретирует. А тело при этом очень сильно напряжено, прям до безобразия. такой вот комок, тело, тело очень напряжено. Это просто сейчас на вот этой глубинном расслаблении чувствуется, оно всегда такое было? Да. Оно было всегда, и когда глубже ты сдвигаешься, ты сейчас видишь, насколько оно напряжено, как комок. Вот, и вот это уже видение, оно начинает расслаблять изнутри тела. Специально не нужно ничего. Ничего, сейчас просто вообще наблюдать. просто только наблюдение, смотрение. Хорошо. И а, вот эта вот такая глубинная вообще а, жертвенная программа, она будет еще обнуляться. Жертвенная программа. Да, у меня я много работала с жертвенной программой, очень много. Она, а она А как вы имеет... это почувствовали? Ну, как-то сразу чувствуется. Не знаю как. Да, да, это. Тут важно очень не жалеть сейчас, то есть увидеть, как возникает вот эта жалость к себе, да, но не вестись на это. То есть это обнуляется очень глубинно. Потому что у, у каждого были, у каждого своя история, каждый настрадался столько, сколько сам себе написал. Да. И тут все внимание на того, кто все это осознает, кто все это видел вообще все это время. Да, кто все это видел. Да, я очень хорошо это понимаю описать не могу тут уже описание она не будет включаться и поэтому э, важно вот просто пребывать в этом безмолвии глубочайшем мне очень тяжело с людьми общаться разговаривать да тяжело я не знаю почему так конечно это не могу больше. это нормальное явление это потому что как правило если ты идешь в люди и общаешься, там обязательно социально-ролевая маска одевается. Сейчас это все обнуляется да. Поэтому тоже вообще по этому поводу не парься. А, настанет время, когда спокойно начнешь общаться. Сейчас просто глубинный по-настоящему процесс а, пробуждения происходит. До этого все было... Это когда все у тебя омывается... То есть, поэтому все время говорится, что пробуждение подобно смерти. Там ты умираешь, а я... ты как идея я и умираешь. Да, я это чувствую. Я это ощущаю, и, видимо, мозг это думает так, что, наверное, что это тело умирает. Но тело действительно очень страдает. И... Наверное, вот этот вот какой-то пропитанный каждую клеточку страх, вот этот смерть, и он пропитал каждую клеточку, и он так вот в присутствии постоянно в каком-то вот, вот, он есть, он, я его чувствую, но я его не боюсь, как бы, и смотрю я на него, и понимаю, что мне уже и это не страшно, и что это не так. Я это тоже знаю. Ну вот, да, да, я это поняла. Это поняла. Тут, тут, видишь, еще на самом деле тело не страдает. Нет. Нет. Страдает э, тот, кто, в общем, до последнего выжить хочет. И переносит это на тело. Это так вот выражается через тело, да? Да. Спасибо, я поняла. Ну, это же как удивительно. У меня вчера такой момент был вечером, я вкратце расскажу, как будто бы я в каком-то страшном фильме снималась, играла главную главную роль, и вот у меня что-то мой родственник спросил, и я говорю, и у меня такое чувство, что я отыграла свою роль, вышла э, сейчас много-много часов или дней, или годов, там или даже тысячелетия я играла эту роль. Просто вот разделась, все скинула, осталась голая, и я до того устала от этой роли, и, и поняла, что я отыгралась. Мне больше не надо. И все. Больше я не буду играть в, этот, в этом кино, в этом фильме, в этом, что там было, это такое, кошмар. Это. Просто было такое чувство, что я смертельно устала от этой игры. Все. И, вот, и вот это вот состояние, когда я вам написала, конечно, у не, меня не, нет панических атак, я их тоже проживала давно, уже научилась с ними справляться, но вот это метание, вот из стороны в сторону хождения, потому что даже о чем ты думаешь, не знаю. Что ты хочешь, не знаю. Что ты включишь, не то. Не то. И вот и так сидишь, лежишь. Ну хорошо, это просто процесс. Да, это процесс. И тут в данном случае все внимание на самоосознавание направляйте. Не ведитесь там, ничего не ищите, ничего ничего не определяйте. Тело ходит туда-сюда, то там может быть вот эта какая-то бессознательная тревожность, как может описать ум и тело, вот оно как бы ходит. да. И... Но на самом деле здесь просто распадаются вообще все глубинные верования и то, что там все время держалось. Это вопрос такой от ума родился. Я смогу переписать другой сценарий, другой сценарий написать для своей жизни. А, смена сценария вложена в сам сценарий. Не сценарий а, то есть переписка сценария вложена в сам сценарий, поэтому сможете. Все что захотите. меня тоже. Сейчас такой вопрос пришел. Если я все это перетерплю, то я хочу так по-другому все написать. Совсем-совсем по-другому. Чтобы вот так все было тепло, добро. А, но но если, если глубже ты двинешься, ты увидишь, что на самом деле всегда было тепло и добро. Просто вот, это, вот этот жертвенный персонаж... Да, да, жир, он должен был доиграть эту роль до тех до тошноты, до тошноты верно. и потом ты говоришь все стоп игра меняю правила Что? и в данном случае уже ты подходишь к такому рубежу когда говоришь стоп игра меняю правила Услышала? Обвинили в убийстве, это услышала. И это я очень тяжело с этим боролась, с комплекс жертв, да. Это еще когда меня в маленьком возрасте обвинили в убийстве, и вот я очень долго с комплексом жертвы боролась. Это очень страшно. Хотя человека я не убила, конечно, тогда, но наверное, лишнее выговорю, но вот все равно Нет, как идет вижу, так... откуда говорите, это вот хорошо, так, что вижу, отк... вижу, откуда эта жертва пошла сейчас, потому что тоже интересно было знать, а сейчас вот увиделось, что именно тогда началось все это, все беды, и потом посыпались как самонаказание, что ли, наверное, как-то ребенку легко поверить он внушаем, что он действительно хотел этого сделать, хотя он ничего не хотел случайность случайная не случайность ну все наверное тогда спасибо мне больше нечего спросить потому что я думаю если я буду спрашивать еще что-то лишнее это все будет от ума я успокоилась то что надо это пережить буду переживать но тут смотрите переживание оно само собой переживается вот это «буду переживать», это уже опять сделатель включается. Глубже сдвигайтесь. То есть все внимание на самоосознавание. Если э, здесь просто видеть, как э, отмирают все вот эти ложные идеи и э, какие-то скрытые подсознательные структуры. Да. Все понятно. Спасибо большое. Угу. Так что, если что, вдруг пишите. Ну, знаете, что Хорошо. у вас на самом деле очень хороший процесс происходит. Меня еще такое пугает. вот, Вдруг опять снова это все остановится и начнется со снова. Мысль такая пришла. Еще один крукадо делать. Как его не сделать еще один крукадо? Как мне зацепиться еще за что-то, что меня окрылит снова? Я снова начну по новой вот эту вот движуху бестолковую. Я а -а -а. вот поэтому и сатсанги не смотрю, даже вот если я, допустим, там пытаюсь найти какое-то утешение себе, а потом я такая думаю, так, ага, вот это вот мне тоже надо еще раз туда разобраться, посмотреть, что это, а может у меня тоже вот это, вот это поэтому я прям вот сразу захватываю и не могу больше. Об общий, общий Сатсанги имеет такую тенденцию, то есть ум он схватывает и идет скат. Да, да, да, вот поэтому я и не могу. Ну, уже не надо, уже не надо смотреть. <свес> не надо. Нет. Я и сама чувствую, что не надо. <свес> <свес> Спасибо вам, Катенька. Вот. Так что все хорошо у вас. Отличный процесс. <свес> все хорошо. <свес> Спасибо вам огромное. <свес> Спасибо за время, чтобы быть. Я до конца, ага. вот я там и дочкой Бога была, да, и ну, как бы там, в проекте «Дочь земле» участвовал, мне было легче, когда я был, находила себе какое-то определение там, что я дочка Бога. А потом я там, вот это вот, как бы, если мне при... снова себя считать дочкой Бога, мне уже не помогает молиться, я не умею уже, не знаю, кому молюсь. Я начинаю молиться и думаю, куда, чего. Я, это я, или я просто, может быть, у меня это гордость какая-то духовная уже появилась, или что это, но мне не идет ни молитва, ничего. Благодарить я могу. Даже через силу могу. Что не происходит такое, вот. Я говорю, благодарю, благодарю все равно за все, что происходит, за все благодарю. Кому не знаю, ну главное, что я благодарю. Мне как-то от этого полегче. Ну, смотрите, здесь. Вот это благодарю, оно тоже должно себя обнулить. То есть ну, вот... просто уже идея самого Бога, она расформировалась. Да. Кроме это вас, -то, кроме вас, никого нет. По факту, это да. так. Это просто физическим зрением кажется, что есть другой. Вот да. это самое главное нейронка она распадается в последнюю очередь, что есть я и другие. Да, да. Вот поэтому не идет и не молитва, и не благо... Я пытаюсь... Ну, какая же я все-таки такая вот это... Бессовестная неблагодарность во мне, ни радости, ни любви нету. И вот я пытаюсь из себя это выдавить, и не получается. Нет. Я а думала, тут... это не нормально Это абсолютно нормально. нормально. Здесь просто уже а, именно вот это вот уже... Все духовные хороводы, вся вот эта анахатная любовь, она обнуляется. То есть там уже вот это эмоциональный качели, эмоциональный трип, и на уровне гормонов идет глубочайшее обнуление. Поэтому этот процесс, который сейчас происходит, он имеет место быть. И просто в наблюдении. Ничего не определяйте, не пытайтесь старые понятия засунуть вот в это живое. Хорошо. Оно все само должно пройти и раскрыться. Оно и само делать, собой да? уже, естественно, происходит и раскрывается. То есть это просто раньше некий делатель считал, что он что-то делает. Вот сейчас он это. просто уже обнулился, умер. А что делать-то? Кому? Кому? Хорошо.